Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс. И сейчас будет мастеря строитель Я буду сейчас э, строить дом красивый, уютный, где может жить только богатый человек. 11 FPS. Загрузка мира идет. Ждем пока. Так. Вот вторая серия, где я снимал. Это все нам не нужно, не нужна, не нужна. Да. Сейчас, дорогие друзья, Мы видим, что паук смотрит на наши глаза. Сейчас, дорогие друзья, я все, все подготовлю потом все это дело подтаскать Итак, дорогие друзья, вот наш фундамент. Как будет поставиться нам наш дом. Ну, ну, ну, я сейчас это все в паузу делаю. Потом все это буду показывать. Итак, дорогие друзья, вот что, вот что у, нас, у нас тут. Я, я сделала только, только верхнюю, вот, как видите. А внутри я ничего не делаю. Тут у меня ничего нету, потому что пока я ничего не делал да. Так что буду продолжать. Итак, итак, дорогие друзья, что у нас внутри дома? Тут у нас печки. Печки для, для приготовления мяса. У нас сундуки два. Тут у нас для музыки послушивать, тут она ковальна. Тут у нас мы делаем всякие тонны зачаровые, тут одеваем нашу одежду, тут еще и сундуки, тут хранятся самые главные алмазы, вещички, которые нужны для выживания. Ну и все дорогие друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ну, всем пока-пока. Подпишись, лайк поставь и, и не знаю что. Так что поставьте лайки. Это мне монтировали снимать новые видео про Майнкрафт, про Роблокс. Ну и... ну и все. Всем пока-пока.